И здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. Я Ник на В1, начинаю распутье. Я... Мод, не знаю, короткий или длинный, я... я без понятия. Может быть короткий. Я хз, но начинаем. А, не забывайте про подписку. Спасибо за подписочки, кстати, я вижу, чтобы вы... прям так хорошо, все прям, <coughs> ну видите ли, как я записывал, у меня сегодня даже товар был, но я стараюсь снимать ролики все реже и реже. Да, но я их не выкидываю. Почему? Потому что у меня, ну, сами понимаете, работа. Я пока приду, пока это все делать, сниму. Это время. Да, я не редактирую, поэтому мне просто времени нет. Ну ладно, мы начинаем. И всех с приятным с аппетитным. Привет, Лестер, тебе хотелось хотел увидеть Ватро... Ватрос. Но по-прежнему не хватает провинна. Держи пару. Но это зависит от тебе гость. Так... Ага. А где он? Кто? Кабо, кабон? Да нет же. Ватрас. Как, когда мы увидим в этот остров, мне нужно тащить а, от, так. Ну ты же сам знаешь корабль, да дело, право горон, которого провы. Так, когда там а, не записывали еды и всякой. Наш запас еды за В данный момент пару местных полотенцов э, по команде Дифф. А где шлезть на, на, наш капитан? Он в таверне в глубине был острова. Так, это не мокрые волки, эти какой-то А Диего Гор и наш герой ничего не слышали? Не слышно? Кто-то знает, они отправились исследовать о соседний остров. Наверное, сейчас они так, ладно. Или ты тащи очередного падличка за пивом. Самогол, ладно. Хм. <coughs> Просто читать не могу, вообще ужас, дикий горло перезайдывается. Есть несколько лишних зелий. Пока есть запас. О, Еман, а чё ты на русском не мог говорить раньше? Ладно, а почему ты здесь, а не таверни или не о охотников? Таверни ничего делать, Представление святого мазь, монастыря Иноса. Охота тоже ничего обсуд обсудить. А гуру, гуру в отличном составе на рыбалке, и Инес, а не Аданас. Но ничего не до даже маленького сосуда бога бы можно быть. Так, я, конечно, читаю не очень быстро, и даже бывают ошибки. Есть несколько зелий? Нет, мне ничего не надо из этого. Так, ладно. Что там по заданиям? Ничего. Так, ну, а чё лук ты не достал, чё дурак что ли? Ну да, тридцатка, ну боец, отлично. Тогда и это. Гури, Гури, Гури. Привет рыба рыбак, у тебя есть? Все в порядке? Ты не мог бы помочь мне, я потерял статуэтку Иноса, и не могу помолиться моему богу. Ты не мог бы мне достать новую. Если она мне попадётся, -по -по я дам тебе знать, хотя я не представляю, где она Так, ну, похоже, есть такое место. Много лет назад этот остров был под властью Белиара. Здесь заправила. То ли человек, то ли демон. много до тех пор опасно произносить. На корабле паладина священный воин Инноса уничтожил Сагу и Его сам самого. Он был погребен здесь, на острове. А на Его многое решение было возникнуло гром статуя Инноса и поставлена на острове Храм. А корабль э с застану и другие время острова читает проклятым но все во время забыли теперь ос остров обитаемый что касается статуи я нашел этого обломок э, корабля лежил недалеко от так может попробуешь поискать статуи там ну окей как интересно да, я, конечно, чтец не особый, но стараюсь, дорогой зритель. У меня просто... Ой. Давно такое чтение его не было. Я говорю я каждый день и обучаюсь этому, дорогой зритель. Так что тут не серчай. Озвучки нет, почему? Потому что, ну... Так. Давай-ка в таверну загоняем. тот здание сначала, потом в таверну. Да, с мечтец я скажу вам. Прям грандиозный. И на кой это все сделано? Интересно. Так, Пила, может где-то что-то пригодится. Так. Кто это такие? Давай поговорим. Я не знаю, где его так отделали. Эвальд не хочет говорить. Перв... Том. Том тоже. Давай с Ватросом поболтаем, он Ватрос, там. Не или кто это? Я не знаю, где его так Ты кто? Ватрос. Окей. Ну а чем, чем. Чем. Что здесь? Я сделаю все, что в моей. Ага. Алхимия изучается. Отлично. Ты искал меня. Да, сын мой, у меня есть поручение для тебя. Кто-то зна знаешь, у нас есть некоторые недостаточные недостаток пищи. Месяц жители могут по продать нам только рыбу, поэтому постарайся зарабатывать немного мяса для дальнейших путешествий. Хорошо, я пох похожу. Думаю, восьми кусков будет вполне достаточно. Окей, а стой. Ты можешь продать ничего что-нибудь? В чем ты нужен? Блин, ну что так дорого-то? А? Ладно. Подсохранимся, узнаем, что да как. Едет. Эдит... А, едет не разговариваю, да? А можно я потырю что-нибудь? Ладно. Я не буду пока этого всего делать, но как бы... Я дорогой зритель не знаю этого мода, и я вообще не проходил. Так что тут мне придется. Марта тоже не разговаривает. Окей. А! Теперь что хочешь, главное, чтобы не убил их, да? Ну ладно. Буду иметь в виду. Ох, попадлечки, падлечки. А мне меня в кстрел? 15 стрел. Да. На тебе стычки. Мне кажется, волки здесь сильные. О, волчица. Мат! А что, и я этим обладаю, что ли? Крато-крыса. Да. на тебе в голову дура тупая да да дорогой зритель меня просто еще <coughs> одна девчонка ужасно подставила я ее ненавижу а? Что это было? У меня чуть не красного. Ладно, поболтаем. Тронда. Кто вот такой? Такие. Мы при молодня охот охотой за богами, за богатым забытым островом. Мы будем достаточно известны людям в мире метани, поэтому на острый счет так нам провози товары и покупки охоты на трофеи. Так, в ценном желании на нем возвращается генерал. Герал. я, думаю, мне... <кхм> Впрочем, ваш корабль серьезно поврежден и потребует несколько месяцев на то восстановление его. Окей трендан может э, можно мне поохотиться с вами почему бы и нет ты выглядишь крепким парнем но сначала тебе нужно будет пройти небольшое испытание недавно так на охоту я выслежил материал волчоцы я подкрывался к ней незаметно и выстрелил несколько раз в, из арбалета. И естественно я не попал, но она решила от, отомстить мне сбежать. И Ей это удалось, а, что ее так Абель типа, потому что как скоро она убегает, рана совсем легкая. Найди ее и верни мои белые... А где Ты его подставил, так? В лесу, естественно. Извини, то, что не могу сказать. Ты можешь меня тренировать? Окей. Он тренировать меня тоже не будет. именно ты хочешь учить? О, ты еще учишь? Неплохо. Неплохо. Сойдет. Так, что ему там надо было найти? Белый в бухре. Чтобы попробовать охотиться, мне надо найти раненого волчицу и достать арбалет белый из те... Как так-то? <клёжу> я же волчицу приколбасил. Приколбасил. Заруинул. А? А вот это я сильный, что ли, настолько? О. Волк, блин. Ой, а как ты больно, ой, больно кусаетесь. Э, ушлепки. Получится? Окей, я понял. По крайней мере, что здесь волки слабоваты. О, бана раненая. раненый. Ой, блядь. Да что ты? Ай-ай-ай. Больно? Да больно же. Да что ты? Не дохни, такая. А, что такая сильная, раненая это, Ай! показалось, или я на кого-то там нарвался сильного? Ну, дорогой зритель, я еще я не обучен, ничего. Просто пойдем молчиться и тут заколбасим. Видите, они просто все сразу агрятся. Только одно одного нарвался, и все. И все агрятся. Ну, вот как так? Давай-давай-давай, прыгай. Эй! Бежим, бежим, бежим, бежим, Дуры. Дурай! Дай детей в паче! Ой, Ой-! дура! Да, вы ч такие? Прям ай! Ю-ка! Юка, щука, щука, щука, щука, щука, щука, щука! Нерють мяу ко кошать Что же делать да откивал небольшой О, сыр. тоже небольшой да что такое ну что-нибудь большое есть за откивом таким да Угу Тупые волчицы. Ты кто? На тебе. Подлая Вы что, видите, они втроем, когда нападают, это просто дичайшая вещь. Поэтому Для мне уже пофиг. потушу я этих волчиц но мне надо эликсир какой-нибудь ну это пипец, потому что будет Фух. вот у меня двоя отлично, дай ее сюда ты успешно прошел испытание, поздравляю теперь я буду покупать у тебя охотничьи трофеи. Я думаю, тебе приводить это доспехи. О, -о, О! Отлично. Я принес несколько тескур. Отлично. Тренируй меня. Одна ручка, двуручкой. Короче. Давайте на два раза двуручкой, да и все. Ой, ручкой. Все, хватит. А то у меня.. Ну да, вот чтобы чуть-чуть уже хотя бы дамага давать. А со всеми поговорить еще? Али? Здорово, Али. Откуда ты зна знаешь людей, которые живут в этом доме? Это мой старый боевой то товарищ, где он служил э со мной в армии. Он и не захотел мир мириться с теми, что и генерал просил в тюрьму. Поэтому и пришел перебраться сюда. Я хочу потренироваться, да? Что именно ты? А, он тоже одноручкой. Ну. Старые друзья, что сказать. О, тут же хапки есть хрена можно взять кубки знаете вот этот звук меня не радует я вам так скажу гражданская одежда у меня нет на, на, на так ладно я понял Беннет, как оружие ты можешь продать мне? Только лучше. Ну что-то у меня 60 сил, да? Что мне тут подойдет тогда? 50 сил. Пага? Ну, блин, стоимость у меня величайшая. После у меня ей есть поручение. Э Придет э, письмо твой друг Волк. Он ушел в лес на охоту и нужно несколько дней. Наверное. Э. Что ты думаешь о по поводу того, что в соседнем на с вами? Все эти люди пропали в очередном корабле с несколько лет назад. Построй есть и один, наверное, вопрос в том, что тут ничего интересного. Ты кто? Редис. Редис не разговор сюда А вот, наверное. О, еще один кто-то. Эй, парень, подожди, минутку, у меня есть для тебя дела. Хочу слухи, что где-то на острове бродит черный тролль. Принесёшь мне его шкуры, я щедро награжу. Окей. Okay. Ты не видела здесь Йоркина? Ты имеешь в виду того моряка, который с утра до ночи гуляет в лошадь? Ага. Именно его. Я не знаю, где он... Несколько дней... Дней уже его не видела. Найдется что-нибудь выпить? Отлично. Ну mm А -hmm. mm -hmm. yeah, можно спокойненько забирать, так. Да. Никто тебе даже не скажет, Ларес. Старый пройдоха. Как дела? Учитывает, что на этом проклятом острове есть победное, все не так уж и плохо. Хотя мне гораздо больше в душе материк, остров я уже стоит по горло. Но очень я не э -э Менять тому, что ты... То Нет знаешь, проблем на ручкой ловкости на красно это мне не нужно густа о о то что мне надо Хотя бы кто-нибудь бы что-нибудь продавал бы. Так, опыт, южное оборудование, так, сражение неплохо, блок, ага, ну вот. Так. Чуть-чуть хоть что-то отхилится есть. Дает ловкости, дает маны, дает силы. Ну, пока сохранимся. Это нам пока надо прогуляться и посмотреть. Что это такое? Это прям, мне кажется, жесткий, наверняка, какой-то. Ничего, нет? Как интересно, что это я такого? Прям жестко так отдубасил. А кто сильнее, давай посмотрим. Ладно, обхилеваться будем чем. Ну, колбасы тоже неплохо. Так, у меня дамаг да вырос. Ну, да. Давайте с падальчиком помахаем, теперь делаем. Ой, ай-ай-ай, больно же? Да? Ну, ну это, конечно.. Да... Блин, когда не попадают по ним, они бьют больно. Там жестко больно бьют. Фух, ладно. Ха. Типа, это охотники? А, это волк. Волк. Да. У меня для тебя есть письмо. Письмо даю сюда. Я мне... Ран убьет меня. Убьет И... меня. Я пока не... Если я не принесу ему 10 шкур. Дикий кабанов, Но мне... Прикрой здесь так. Ладно, я понял. Давай. Что ты здесь делаешь? Обучи мне стрельбой. И, и арбалет такой. Ну, это все. Ладно, сейчас мы тебе шкур. Амбулет. А, прибавляет 10 маги. Ладно, пойдемте. на -ка дикими кабанами помахаемся. Иди сюда, кабанчик. Ой, блин. О, левел ап. Неплохо. Где еще кабанов подобрать. Вон еще кабанчик. Иди. 來些樂或 От меня. Пристал хоть ко мне. Ау. Вот подвезло так подвезло и что мы стараемся дорогой зритель поэтому тут же просто не пойми какая рандомчина здесь можно да Какое место? О, гарпи. Ой! А угодно гор бьете! кабан, кабан, этих. В чем кабаник шкур? Ну, гоблина, что-то до да, всегда есть. Поживиться, но... Пока нет. Батраса подлечить, короче, его чуть делаю сейчас так. Не нужно верить всему, что говорят. Не нужно всему, что Это не говорят. Я Сейчас батрас вылечит мне. А то я ранен. Какие-то еще есть будут поручения. Но одно из мест храблоков пропал брат. Да, уже не происк ли это Равина. Не время для шуток. Возможно, для этого есть серьезно. Так, рыбак зовут Эвальан. Поэтому, в расспросе его обо всем. А, а у них тут процедура, и там все такое. Я бы не тому, Он узнал, это не от меня. Так. Ну, там с кабанчики тоже, да, есть? Что... Ага, кабанчик. <звы> Еще двоих надо кабанчиков Ага, О тут вот, как раз так и достаточно. Ну вот и все, задание еще одного выполнено. Насчет задания этих 10 шкур кабанов. Надеюсь, я прав. Ну, вот то все, пойдемте, отдадим волку этому. Так, че, может силу немножечко подкачать? Да, силу сюда прыгать, подкачивать, чтобы стать сильнее. В наш... Уже будет дамага лучше и больше Чаще и сильные. Если <звучат> ты мой спаситель, я твой должник... И да, эти шкуры... ап левел ап это уже неплохо. Ему надо отдать Я принял себе 10 кабаник шкурок Молодец парень Я вижу на твое Тебе можно положиться какой хоть что-то? Ну, давай, отдадим ему шкурки, которые я подобывал здесь. Почему отправили вас на этот остров? Когда мы узнали, что след... сделал с нашим генералом, мы собрали свой отряд и отправились так. Но мы потеряли неудачно так, но не нашли э, строй, э, старого человека, который решил много в армии и, и мира в целом был на, в нашей стране. Я подкрадался к ней незаметно и выстрелил несколько раз из... Мне очень должно быть... Жить... А, это все. Я принес тебе скуры. Надо золотых пока. Это все, нищеброды. Мертво. Только лук. балдеть вот такие вот прям цены прям загибают черкие спага блин М -м -м, за 2000. ну где я такие бабки наберу а книжки же можно продать только вот и все считай что считай что я уже кто-то докуплю 3000, ну так Ну вот это уж. Мне как раз хватает. Да? 73 силы. Ладно, сохраняемся. А что делать, дорогой зритель? Мне деньги тоже так-то так-то. Надо оставлять чуть-чуть на хилки. Пойдемте дальше искать тролля которого он говорил Откилимся чуть-чуть, по который искать С этим троллем надо разобраться, аккуратненько попробуем разобраться с этим черным троллем. А я ему никакого дамага даже не нанес. Представляете? Как интересно. Паладина. О, -о, О. Что медь половина, если я бы взял ничего такого осогна. Видите, смогу я смогу ее сам сразиться, а? Или я слишком, слишком солаб. В принципе. Ай, больно, минималь. Вот это уже было хоть что-то. Просто на эффеге, конечно, скажу так. Вам. И как мне черного тролля победить? Не скажите на милость вот этот вот вопросик мне на засыпку. На, попробуем. Кто? Я даже по нему попасть не смог, вы представляете? он чё титер ага. Вот а такое быстрый. Э. Ах ты! Ж. Не, ну это пром жестко, конечно, черного тролля мне победить. это как мне вот заклинанием каким-нибудь? Давайте сбегаем до заклинания, может быть. Ты же недалеко. Заклинание иссухающий монстр, может какой-нибудь есть? Если есть, то я его просто стычки ему бахну да и все. Да, заклинание было исыхающий монстр. Ведь я прав, если я прав, то я попробую его купить. Только так. Вот, сморщенный монстр. да изи. Покупаем. Окей, это просто изи игра. Изи катка. Я так скажу вам. Мы сейчас жопу наберем троллю. Это было же просто изи катка. Не знаю, работает ли она на тролле. Если не работает, то это не пипец. Да, это оно заклинание, это Ну, давай А, сработало. Но он не уменьшил то Вот А почему она не сработала? Она не сработала, почему? Ну-ка еще раз, мальчик. может у меня игра забаговала? Я что-то не понял юмора. Не, дорогой зритель, это было просто... Так бы я бы ему просто бы натаскал бы сейчас. Но это... Не пойми что было сейчас, это... Типа мол, на на тролля вообще должна была хорошо сработать. А, в принципе, его можно и так заколбасить. Колбаску его превратить. Просто надо махать правильно, я так понимаю. Ну-ка, давайте силу вкачаем еще чуть-чуть. Что -чуть, у нас там? Давай, ну, в принципе, давайте на силу накачаем, а? Как вам эта идея? Я не знаю. В наш... Возвращ... <с> 95, то ладно, окей. Пофиг на это, вообще. <coughs> дорогой зритель этого просто легко набить. Просто со всеми пойти монстрами помахаться, да и все. Давайте еще раз иссыхающий монстр, ну как бы оно действует, я так понимаю. Но дамага, я как вижу, такового нет. Он меня одна тычка убивает. Это бред какой-то. Черный тролль, давай, опа. О, домаху тусиме. Ай, блин, но ну, в принципе уже кому проходит. Ой, ух, чуть-чуть не начали сначала, я чуть не это. Попробуем тролля заколбасить, так что если что. Не серчайте, дорогой зритель, что длинный ролик. Да, у меня сегодня пога плохая погода, дождик Нет. Ну ладно, попробуем заколбасить ту колбаску. Так вы с черным троллем придется.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 если есть огненный дождь, то это просто изи тоже будет. В принципе. Жахнуть. Только лучше. Оружие. Что у тебя тут самое такое? О! Волна смерти. Веденная стрела. А что ты раньше не сказал, что у тебя это есть? Давайте, заходим, попробуем. Ради интереса. дорогой зритель. Я не знаю. Ах. Ну как-то же тролля мне надо завалить. Просто тролли, тролля завалить и все. Давай вот это заклинание попробуем. Сейчас только подойдем, когда он побежит, нажмем и... Она не достанет так. Давай, давай, давай, давай. давай. Сакция. О, вау. Ай! Не, ну это просто жесть. Так, ладно. Давайте-ка еще кое-что сделаем. Два таких заклинания, наверное, давайте. Два-то точно заклинания убьет. Ну, давайте три даже на крайняк на всякий. Только... Стр... Блин, меня просто это бомбит, честно скажу. Еще есть? Хватает? Хватает? Окей. Выкинул. ну просто я не умею так просто играть просто на простых таких основах, так что давайте два раза его жмякнем таким образом. Надеюсь, у меня с двух ударов так-то и не убьет. Но попробовать стоило, дорогой зритель. Попробовать стоило два раза. Три. Нажатием этим. Получилось. Все, квест выполнен. Вот так, дорогой зритель. Просто надо было думать. Наперед, а я дурачок уже был. Ладно, с этим все. Сейчас я не знаю, дальше не ищу, что будем делать. Так, с этим пока не болтаем. С тем поболтаем, там который... Которым я должен шкуру эту отдать. Щедрый, говорит, вознаградит. 2К даст? Да, навряд ли. Я принес тебе шкуру черного тролля. Бра браво, тебе, ты можешь по праву считать себя великим охотником. Действительно, Кес вернул. Да. Ну на этом мы, наверняка, заканчиваем ролик. Всем пока. До новых встреч. Не забывайте про подписки на канал и ставить лайки. А мы заканчиваем на этом ролик.